Приветствую вас, представители знака Зодиака Телец. Сегодня мы посмотрим, что приготовил вам месяц август. Его начало связано с достаточно напряженной конфигурацией соединения в вашем первом доме. Это Уран и Марс. Я думаю, что оно может проявляться как какие-то неожиданные ситуации в вашей жизни, неожиданные ситуации связанные с вашими близкими мужчинами по Марсу и возможно многие из вас будут ощущать какую-то непонятную, неестественную для вас агрессию и беспокойство. Усугубляться все это будет до 7 числа квадратом от Марса к Сатурну. Сатурн у вас управляет зоной карьеры и, вероятнее всего ваша карьера, ваш статус будут вас как-то не удовлетворять и приводить вас в состояние раздражения. Постарайтесь не затягивать с этими отрицательными энергиями и помните, что придет время, вы обязательно расслабитесь. Середина месяца ожидается достаточно спокойный и благоприятный по многим сферам. Мы вернемся к описанию ее чуть позже. К концу месяца 24-го уран станет ретроградным, и ваше настроение до 20-х чисел января все еще будет подвергаться различным резким переменам. Ну и не только настроение, но и ваши жизненные обстоятельства. Будет когда будет необходимость очень быстро и резко принимать решения под воздействием неожиданных внешних факторов. К концу месяца 25-27 станет Солнце в квадрат к Марсу. Солнце будет находиться в вашем четвертом доме. Это дом семьи, недвижимости. Возможно, некоторые с вашей стороны будут недовольство семейной жизнью или с... Кем-то из членов вашей семьи, опять же, постарайтесь не агрессировать, постарайтесь сдерживать свое недовольство. Все пройдет и снова встанет солнце. Ну а сейчас перейдем к нашей рубрике «Любовь». С 5 по 7 будет формироваться благоприятный аспект от вашего третьего дома к дому друзей и вашего окружения. Я думаю, что в это время возможно получение подарков, приятных каких-то встреч организация каких-то торжественных мероприятий, радостных событий, ну, что-то будет, что будет, что будет то, что вас будет радовать. Благоприятное время для знакомств, для улучшения уже текущих отношений. С 8 по 9 будет формироваться напряженный аспект от Венеры к Плутону. Плутон будет находиться в вашем доме. 9, который связан с дальними дорогами, путешествиями, с философией, с получением высшего образования. Вот знаете, здесь нежелательно по этим темам делать какие-либо крупные вложения, поскольку Платон будет слишком давить на Венеру, и такое чувство, что вот, ну, у вас будет складываться чувство, что вы можете оказаться в какой-то ловушке безвыходном положении. Но это всего лишь чувство, это все пройдет. Буквально переждите несколько дней. С 11 числа Венера перейдет в знак Зодиака Лев Лев для вас является четвертым домом, отвечающим за семью за взаимоотношения с вашими близкими за ваш род и Ваша активность, ваш интерес, то место, где вы будете отдыхать, планы перерастет, перейдет в эту сферу. Также это будет благоприят, начнется благоприятный период для торжественных мероприятий в кругу вашей семьи. Особенно будет актуален период с 15 по 18 августа, когда, ну, когда Венера будет образовывать трикон к Юпитеру. Это аспект будет между вашим 12 домом всего скрытого, тайного и Венерой, которая пойдет по вашему дому семьи. Ну, я думаю, возможно, получение каких-то приятных подарков, неожиданных Будет что-то такое из тех мест, откуда вы даже и не ожидали получить что-то хорошее. Но вы будете находиться в состоянии такого сильного энергетического и эмоционального подъема. К концу месяца энергии будут меняться снова в напряженную сторону. С 26 по 27 будет ощущаться действие вот этого квадрата. Нечто похожее было на начало месяца. Для вас здесь будет снова актуальна тема семьи вашего отношения к ней и тема карьеры и статуса. На таких аспектах бывают разводы, разрывы, какие-то неприятные расставания вынуждены, когда люди ну, по каким-то внешним причинам не могут быть вместе, вынуждены расстаться, не обязательно разойтись, но расстояние может быть. Либо же какие-то неприятные события, связанные с карьерой. Что-то задуманное может иметь очень серьезные ограничения для того, чтобы это осуществить. Ну, сейчас перейдем к следующей рубрике работа социальная активность, учеба здесь у нас 4 числа меркурий начнет переходить в деву дева для вас это родственная стихия меркурий в деве очень соточен на начало какой-то новой деятельности на работу на решение любых финансовых вопросов на обучение на дороге на поездки Особенно благоприятным периодом будет время с 14 по 16 число, когда Меркурий будет образовывать интересный аспект Курану, который придаст оригинальность в различных вопросов, регулирования конфликтов, либо спорных задач, особенно если это связано с домом, с семьей и с недвижимостью. 20 по 21, 21 по 22 будет образовываться аспект, который может с одной стороны внести Сомнения, вашу зону дружеского окружения. А вот и любовного, а вот с другой стороны, вы знаете, такое ощущение, что вас любимые, любимые могут поддержать человек, который вами дорожит, даст вам очень хороший совет, и вам с его помощью удастся решить очень важную задачу, связанную с общим распределением финансов. Ну или это может касаться еще и кредитных дел. Также с 26-го Меркурий будет образовывать достаточно напряженный аспект. Вернее, не, не напряженный аспект, а просто перейдет в знак зодиака Весы, который отвечает за общение. И можно сказать, что ваша тема, связанная с любовью, с отношениями, с хобби-увлечениями, э, начнет максимально активизироваться. По этим темам будет много общения. Возможно, будете искать э, школу или любое другое учебное заведение. Нет, извините, это не пятый, это шестой. То есть он переместился немножко. Сейчас его верну назад. Так, шестой дом, а шестой дом – это работа. Вот по упорочным вопросам возможно множество поездок, передвижений, очень много контактов. И учитывая, что Меркурий в весах, он настроен на партнерство, на дипломатию, у вас получится договариваться и благополучно решать ваши производственные вопросы. 13-14 будет благоприятный период для тех, кто может или хочет рискнуть в своем бизнесе. Вас ждет удача. 20 числа близнецы, значит, по близнецам пойдет Марс, это говорит о том, что ваша активность перейдет в дом денег, в дом финансов. Больше усилий будете направлять на то, чтобы заработать и удержать заработанное. И причем Марс здесь может давать некоторые распыление. Энергия ваша может двигаться начнет двигаться поверхностно постарайтесь сосредоточить свои усилия на основных задачах для того чтобы получить желаемый результат далее пройдемся по лунным циклам с 12 числа у нас не с 12 будет полнолуние в знаке зодиака весы вы весы, а водолей. Водолей для вас это одиннадцатый дом, дом дружбы, дом общения. И ну, в самом худшем варианте это, возможно, некоторые разочарования с кем-то из вашего коллектива или дружеского окружения. Но ну, не С 27 числа будет новолуние, время начать действовать по всем финансов, вопро, финансовым вопросам. Важно будет заняться их правильным распределением. И увеличением необходимых вам ресурсов. Сам по себе конец месяца, видите, тоже и так вот заквадрачен. Квадрат говорит о неравномерном э, таком прерыве распределении энергии, когда, возможно, придется натыкаться на множество каких-то преград. Это не только вас касается, это абсолютно все. Кстати, если у кого будет желание, пожалуйста, отпишитесь вообще, как у вас вот проходит вот это вот движение. Урана с Марсом, по вашему знаку, особенно это было для вас, видимо, ощутимо, для многих из вас, во второй половине июля. Ну, в целом, желаю вам приятного месяца, насколько это возможно. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте ваши лайки, комментируйте, это помогает продвижению канала, и до встречи в следующих прогнозах.